Привет, друзья! Карелия регион полгода скованный льдом. Суровый климат закаляет характер настоящих хоккеистов. Само это место дает им силу. Прочность. Здесь, вобрав в себя все эти качества, родилась команда СКА Гор Карелия. Давайте все вместе поддержим нашу команду и дадим максимум шума. Вперед!